Из филе цыпленка можно приготовить быстрый и сытный ужин. Мясо обжаривается на сковороде гриль со специями, розмарином и оливковым маслом. Смотрите в рецепте, как приготовить филе цыпленка бройлера. Вашему вниманию, простой рецепт приготовления филе цыпленка бройлера в домашних условиях. К готовому филе можно подать абсолютно любой гарнир, но лучше всего подойдет отварной рис, макароны или легкий овощной салатик. Можно также добавить соус, удачного приготовления и приятного аппетита. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Филе цыпленка нарезаем порционными кусочками, слегка отбиваем, присыпаем специями и солью, сверху выкладываем веточки розмарина. Разогреваем сухую сковороду гриль, выкладываем филе листками розмарина вниз, обжаривайте по 4. 5 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Кулинарной кисточкой смазываем филе оливковым маслом в процессе жарки. Это придаст ему красивый оттенок. Подавайте мясо со свежими овощами или любыми привычными гарнирами. Приятного аппетита. Ставим лайк и подписываемся. Продукты и их количество. Далее. Филе цыпленка бройлера, две штуки. Розмарин.